Где брать энергию? Где же взять энергию? Где она лежит? На какой полочке в шкафу? Это такой вопрос, я часто его слышу, но это такой вопрос, который я не знаю, где мне взять энергию. Ну, хорошо, а где ты уже ее брал? Ну, куда ты уже... О, я делал все. Давай четко по пунктам. Что ты делал все? Это вот, знаете, как мне очень нравится этот пример. Я не знаю, где мне взять кубики пресса. Мне... О, я много не прошу, всего шесть. Ну, это не так много. Но, учитывая, сколько кубиков пресса вообще существует в мире, мне шести и хватит, неужели вот нету свободных шестикубиков, где взять, я не знаю, я не знаю таких мест, ну вот фитнес-хаус, но нет, ну это не то место У меня нету возможности Этого зала нет в нашем городе И там не тень Хорошо, тогда можно пойти в какой-нибудь Просто э, спортзал, который Находится в твоем районе города Нет, ну это тоже не так, там у них расписание Режим, ну хорошо, тогда ты можешь Никуда не ходить, ты просто дома можешь делать упражнения Но ну, это очень неприятно Это не помогает э, Есть еще какие-нибудь способы Но ну, можно нарисовать, майку купить В конце концов, такие клевые майки есть там кубики, все. Но нет, это не надо шутить, это серьезная тема. Я очень хочу энергию. Я просто не знаю, где ее взять. Энергия, как мышца, она качается. Мы качаем ее системно, дисциплинированно, изо дня в день, каждый день, большим количеством способов. Больш... Заправили постель. Три недели подряд мы заправляем постель, мы видим в этом радость. Мы чувствуем подъем энергии. Мы учимся благодарить себя и мир. Мы делаем это дисциплинированно изо дня в день, и мы чувствуем подъем энергии. Энергия, как мышца, мы просто ее качаем. И прокачивая ее, мы ее ощущаем, и с каждым днем все больше и больше. Кубики, энергия, состояние счастья – это то, что необходимо просто качать.